Чёрт, опять эта дурацкая ошибка вылезла. Да, сука, умолитый а. Всем привет, друзья, меня зовут Анатолий, это канал Толяныч Плей. Сегодня мы с вами начинаем играть в новую игрушечку Пубга Лайт на ПК. Сейчас заценим, посмотрим, что это за игруха. Ошибка, короче, такая, я вам в конце видео расскажу про нее. Она, в общем, короче, связана с вылетанием клиента, с закрыванием. Если... Если какая-то обнаруженная неавторизованная программа их. И я, в общем-то, пару дней потратил на то, чтобы найти решение этой проблемы, короче. Потому что клиент вылетает из-за какой-то неавторизованной программы. И я все-таки нашел и справился с этой тупой проблемой. Хотя у меня тоже мышка блуди. Я сначала думал, что из-за мышки блуди. Там, в общем, написано то, что у кого мышки блуди, что-то там вылетает. Но это, ребята, это другая совсем ошибка про мышку блуди. Про мышку блуди это ошибка, если у вас там написано, что устройство не неавторизованное. А если у вас пишется, что неавторизованная программа обнаружена, то это уже совсем другая вещь, другая ошибка. Ну и причем не очень удобно, в общем-то, так... еще нужно смотреть вот короче то есть он не берет автоматически например тот рюкзак который по уровню выше тут нужно ну, смотреть в общем самому какой там блин уровень этого рюкзака может быть это точно такой же рюкзак а может быть это какой-то другой И тут нужно обязательно прицелом наводить вот этим блин синим грёбаным прицелом хотя он не синий по умолчанию но все равно прицел-то так себе У меня есть патрончики. Вообще, первое впечатление такие не очень вообще такой. Смотришь такой, думаешь, такой, что такое, что-то как-то вот ну, не так что ли играет, как-то какой-то движок другой, как-то вот все это не совсем как-то вот выглядит так, как мобильная версия. Значит, ты уже играл, в мобильную версию много и привык. Уже как там, в общем, все это происходит. А здесь так вроде играешь, что-то как-то немного неудобно. Что-то как-то немножко не так она. Те же самые люди, наверное. Ох, блин, даже здоровье отнимается так же. не знаю, не знаю, не знаю. В общем, пока на мобиле играть поприкольнее, поинтереснее. Ништяк! Вот ты первая. Кровь. там ждал еще меня. И вот здесь вот тупо, короче, когда ты открываешь эту шнягу, здесь вообще тупо, короче, делается. Этот инвентарь, блин, долбанный, он на весь экран открывается, и как бы ты не видишь, кто там сзади может кто-то подбегает, или сбоку кто-то подбегает, то есть он как-то это черный. Ни хрена не видно. Поэтому тут как бы ну, так себе я Ну кажется, стреляет говнючий, говнючий. Ништяк. Что такое-то? Что такое-то? Кто меня мочит? Вообще, вот дурацкий инвентарь, этот экран инвентарь вообще. А, блин. Ну короче, долбанный инвентарь. И долбанное ручное поднимание предметов. Вообще тупо Все, так в целом неплохо, как бы, да. Можно играть, можно рубиться. Она в целом неплохая игра. Мы должны победить. Ну блин. Ладно, ладно. Хрен знает, короче, я еще не разобрался, как там помощь делать первый раз, раз, раз вообще не привычно, то есть, первые ощущения такие, такие ну, не знаю, вообще такие непонятные, непонятные такие, то есть, так вот сможет такой, блин, ну, вроде бы та, та самая игра, да, та самая -пам -пам. игра, но У играется вообще, вообще как-то немножко по другому, так, оружие как-то стреляет, как, как, как пластмасса какая-то, и вот, как так вот, блин, не знаю, не очень привычно. Ошибка, значит, вылет из-за неавторизованного, на вашем что компьютере обнаружена неавторизованная программа, она заключается в том, что у вас э, в, фоне, в фоне, в диспетчере задач, да, у вас в фоне работают какие-то программы, какие-то, возможно, э, не знаю, активаторы, хакерские какие-то фоновые штуки, которые э, инжектируются в процессы то есть и в этой игре сейчас используется вот этот вот античит, который ловит вот эти вот всякие отслеживания в игре, то есть тренеры там всякие вот эти вот, которые инжектируются в процессы. И у меня есть такая программа одна, она может и неплохая, не знаю, но вот что для этой игры она не нравится. Это называется программа процесс хакер, то есть это более продвинутый диспетчер задач, который я использую. Вот так вот я значит его использую здесь, чтобы посмотреть процессы, но он реально удобнее, чем обычный диспетчер задач, и поэтому как бы я использую процесс хакера. И вот, в общем, у этой программы процесс хакера есть файл uh, kprocesshacker.sus в самой папке с, с, с этим, короче, экзешником. И из-за этого файла в общем, да. Игра выкидывает ошибку и говорит то, что авторизованная программа, то есть какая-то хакерская, шпионская и так далее. То есть она думает, что я включаю какой-то тренер, и пытаюсь там читерить, но это не так. То есть на самом деле у меня просто диспетчер задач работает. И, собственно, из-за этого были вылеты. я долго не мог понять, но где-то там тоже в интернете читал все вообще кучу всего. Ну потом попробовал, в общем, переименовать а, вот этот файл в папке key_process_hacker.sus Просто без расширения, просто без расширения убираем расширение SUS и просто так оставляем все. И даже диспетчер задач все равно продолжает работать, он запускается, но вот из-за этого файла, именно из этого файла у меня был, были вот эти вылиты, то есть меня выкикали из матча знаю с чем это связано, но может быть это реально какая-то э, хакерская, хакерская штучка, которая там чуть отслеживает какие-то процессы. Но я не думаю, я на самом деле не думаю, что это так. То есть я думаю, что это нормальная программа, просто вот, почему-то ее добавили в блэк-лист вот этого э, античита папка. Фиг знает. Ладно. А, в общем, я группа играл, немножко заценил, посмотрел, в общем, что-то как. Ну, играйте, класс, нормальная игра. Играть можно, надо главное привыкнуть, там выучить все эти кнопки, и тогда все будет круто. Ладно, увидимся в следующем видео, всем пока!